Всем привет, я Рома Перл, это шоу «СПБ без Б» — единственное политическое шоу в Петербурге, куда ни одна «Б», а тем более ни одна «С» не залезет своими шаловливыми цензурными ручками. В этот раз мы выяснили, что шоу «СПБ без Б» смотрят в администрации президента в Смольном и прочих адовеньких местечках, но делают совершенно неправильные выводы. Этому открытию посвящена данная работа. Б и Б сидели в бюллетне. Короче, начнем с того, что бортка слился. Это, конечно, самое важное на этой неделе. Но я не хочу играть в эти игры. карты то крапленная. Пять тужов в колоде. Я пришел играть в футбол. А мне говорят, нет, мы ну, будем играть в подкидного дурака. Владимир Владимирович, ну что вы, тысячу лет тут в футбол не играли. Подкидывают каждый раз очередного дурака. И нати, выбирайте. В решил играть. Категорически не верю, что кто-то из участников не знал о крапленых картах. Ты знал, что именно он нет. Не Роджерс. Ты знал, ну. Но... Тем не менее, претензии Бортко озвучил. Множество удаленных или закрытых участков, где, вероятно, будут вбрасывать значительное число голосов от 250 тысяч за кандидата от власти «Единой России», олигархов и поваров-бандитов. Это я все об одном и том же, если что. И в выборах этого подкидного дурака Владимир Владимирович якобы участвовать не захотел. Спасибо вам, я ухожу. Но давайте пойдем назад вдоль очередности событий. Пресс-конференция с объяснениями состоялась в воскресенье. Свой камин Владимир Бортко делает в субботу во время предвыборных дебатов. В пятницу его пресс-служба обзванивала журналистов, звала на прессу, обещая стинг- Сенсационное заявление. А в четверг вечером, как выяснилось, Бортко встречался с зам главы администрации президента Сергеем Кириенко. Кириенко, это вас, знал, Кириенко вас отговаривал. Отговаривал. Он знал, он сказал, сказал, вот, Нет, меня позвали, что я собираюсь делать. Поскольку я не, не совсем, скажем так, утаил все это, просочилась информация просочилась. Он пытался меня отговорить. Давайте мыслить здраво. Кириенко явно не дурак, в отличие от тех, кого он нам тут. Подкидывает. Наличие многочисленных вбросов про рейтинги Беглова и отсутствие какой-либо публичной социологии. Говорит о том, что, ну, по чесноку, призрачный единорос никак не выигрывает в первом туре. Официальная информация скрывалась. Она не разу почему она не печаталась? Для того, чтобы так сказать, народ не возбуждать. Совершенно верно. Если показать бегловские 18%, а 9 сентября вдруг объявит, что у него 70% будут вопросы, звучащие слишком громко. Цель технологов – засушить явку, сказать вам «не ходите на выборы, нечего там делать, даже бортка не пойдет». Логично, если Кириенко, напротив, попросил режиссера сдаться, но мог поуговаривать делать это не так ярко. Возможно, на Владимира Владимировича даже надавили, и он мог обидеться. я нет, нет. ли вы лозунг любого, «За любого, кроме Библова? Да, конечно. Я именно этот лозунг поддерживаю. Может, такое было скрытое желание у Сергея Кириенко надавить хоть на какого-нибудь Владимира Владимировича. Тут характерно вот какая метаморфоза. Бортко прошел путь от «нельзя сотрудничать с Навальным, могут сделать замечания и есть опасность, что переедет машина» до вот такого. То, что он делает с разоблачением, я не то что поддерживаю, во-первых, с срочно читаю, во-вторых, я понимаю, что нужно распространять как можно дальше. Он говорит правду. Вот про это еще поговорим А что Бортко? Он объявил себя политическим трупом Сказал, что может даже из Думы уйти, если Зюганов потребует А в Петербурге еще раз За всех трое бегло Понятно Остались вопросы, почему сейчас, они а не недели назад Что сказал Кириенко И почему нельзя было попробовать довести ситуацию до второго тура Владимир Бортко обещал прийти. Попросил только два дня на отдых. На любые передачи, конечно, но как частное лицо. Зовем, Владимир Владимирович, зовем. Ну а что Беглов? А Беглов на этих дебатах вновь рассказывал, как прежняя власть оставила ему ворох проблем. Намекал, так сказать, что президент Российской Федерации Владимир Путин в прошлый раз допустил огромный косяк. Лоханулся по полной. И этот ворох проблем необходимо решать ежедневно, рутинно. Для этого нужно еще иметь крепкое здоровье и стрессоустойчивость. Mm -hmm. крепкое здоровье. Ну, поехали. Очередные признаки стрессоустойчивости и ясности мыслей. Этнокультурный фестиваль «Музыка мира и добра» на сцене. Кандидат в губернаторы Александр Беглов и глава азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев. И хочу сказать, что Петербург всегда был и всегда останется многонациональным, многофункциональным городом. Александр Ильич, вы сказали много национальное, второй, что много многоконфекциональное. Что это такое? Вагиф мамович мы с прошлой осенью пытаемся понять, что говорит этот человек из-под дурака. Вот вам дальше уроженец Баку Александр Беглов продолжает. Здесь наши с вами предки отстояли наш город, не сдали его врагу. Наши предки строили этот город. Нет слов, один Беглов. Пусть его предки строили, отстояли и не сдали, если так хочется человеку. Мы, петербуржцы, люди приветливые. Добро пожаловать, располагайтесь, говорите, что хотите. Ноги только уберите с избирательной урны, а то отрежем. А вот вам еще от нашего бакинского гостя, что следует отлить в граните. Каждая национальность, она обогащает. Нет огня без кислорода, он тухнет. Нет развития города, если нет национальности. Он тухнет, да. Я просто всегда думал, что культура обогащает. Но ну, в данном случае речь идет об азербайджанской культуре. Да, обогащает. Что там обогащает национальность, а? Фантастический персонаж, кстати. Вот еще Беглов с губернатором Ленинградской области рассуждает, что бы поделать петербуржцу в соседнем регионе. Заниматься садового... Выращиванием продуктов сельхоз. Так. Есть еще одно, скажем так, фееричное видео. Кажется, это День студента в Петербургском государственном университете. В клуб веселых и находчивых Александра Дмитриевича уже записали. Как вот выписать из кандидатов? Скажите, кто знает. Знаете, студенческие годы пройдут очень быстро, но на всю жизнь вы их запомните. Потому что в университете учился блок, учился дягелев. Учился президент Российской Федерации Владимир Путин. Этот стендап студенты, безусловно, запомнят на всю жизнь. Владимир Путин, спасибо вам за вашего лучшего юмориста. Сейчас будет катарсис, одно из лучших выступлений, честное слово. Великое, достойное общество, которое писало золотыми буквами в историю нашей страны, в науке, в подвиге. Абсолютно во всех направлениях. Меня, простите, особенно эта часть вставила. Расскажу, почему. Я смотрел это видео на вокзале в Великом Новгороде. Там вчера воду отключили везде. Ни один публичный туалет, простите, не работал. Ни в кафе, ни на вокзале. Шел двадцатый год вставания с колен. И тут Александр Дмитриевич со своими золотыми буквами во всех направлениях. Надо повторить. Общество, которое писало золотыми буквами в историю нашей страны. В науке, в подвиге, абсолютно во всех направлениях. Ладно, это была рубрика «Шутки ниже пояса». И Беглов нас вот таким радует постоянно. Это десятый выпуск, каждый раз есть из чего выбрать. При том, что лишних людей к временному губернатору не допускают. Выкладывают обычно лишь те видео, где речь поглаже. И тем не менее. В 2024 году мы будем отмечать 300-летие Санкт-Петербурга. В общем, кто о чем, а Александр Беглов продолжает отмечать 300-летие Петербурга и не собирается останавливаться до 2024 года. В принципе, заметно. Как такой человек может избраться кандидатом? Просто. Тотальная пропаганда в СМИ. Вранье, вбросы, подкуп. Все как обычно. Все на одном корабле. И исполнительная власть, и власть, вот, учителя. Среди тех, кто активно работает на избрание Беглова, немало сомнительных личностей. Например, владелец кучи помоечных СМИ, условный владелец Пригожин. Из прессы известно, что у него армия в Сирии, в Африке, фабрика троллей в Петербурге, а в Москве с ним судятся школы и родители за то, что его компании кормят детей отравой. К нему, вероятно, ведут ниточки нападения на активистов и блогеров. Про этого персонажа поговорим с автором нескольких расследований про деятельность Евгения Пригожина. В гостях у «СПБ «Без Б» сегодня журналист, автор множества расследований Денис Коротков. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Кто такой вообще Евгений Пригожин? Что про него можно сказать с точностью? С точностью про него можно сказать, что это известный петербургский ресторатор, владелец заводов газет проходов. Уважаемый член высшего общества. По поводу владелец газет. Вот э, все то, что в нашем сообществе принято называть пригожинскими помойками, они ему прям принадлежат. Юридически. Евгений Викторович Пригожин не имеет ни малейшего отношения ни к Федеральному агентству новостей, ни к нескольким новостям, ни к журналистской правде, ни к экономике сегодня, ни к политраша, ни к политике сегодня, а также еще к десятку более или менее известных ресурсов и нескольким десяткам тем, кого мы называем платными троллями. Да? Но то, что он этого отношения юридически не малейшего не имеет, абсолютно ничего не значит. В свое время это его непосредственная связь с этими изданиями была, как я считаю, доказана теми материалами, которые еще в 2013-2013 году сливала группа хакеров, как они все именовали, анонимный Интернационал они же «Шалтай-Болтай». В 2017 году да, было замечательное расследование РБК Андрея Захарова, когда на основании открытых источников он смог связать всю, все вот эти вот многочисленные издания и в единую организацию и, на мой взгляд, безупречно, абсолютно чисто журналистскими методами доказал связь с тех изданий друг с другом и с Евгением Викторовичем Пригожиным. То же самое можно сказать и об армиях, которые находятся в Сирии и в Африке, которые тоже связываются с Евгением Прикошным. Это вопрос скорее уголовного расследования, которого нет и которого, я думаю, не будет, но средствами, опять-таки, уголовного следствия с привлечением науки криминалистики и приемом оперативно-родственной деятельности, это все, опять-таки, доказывается просто совершенно элементарно. Потому что известно огромное количество, например, людей, которые состояли в так называемой группе Вагнера или ЧВК Вагнера, учитывая самого Дмитрия Валерия Уткина, да? Сирич Вагнера, учитывая минимум двух героев Российской Федерации, включая значит, Андрея Николаевича Трошева, совершенно известную личность, а также и командный состав, и рядовой, и их связь с Обществом, с обществом ограниченной ответственности Европолис, который используется для легализации действия этой несуществующей структуры группы Вагнер на территории, в первую очередь, Сирийской республики. Есть документальные свидетельства лиц, которые говорят о том, что они фактически... Работали на структуру господина Пригожина. Ну, сейчас здесь не знаю, там Баба Бухгалтера группа Вагнера прямо указывают, что пришли туда работать по переводу из головной компании да? там, или из компании с той же структура. Когда мы смотрим, что за компании с той же структурой, мы видим, что это непосредственно структура, с которой связан господин Пригожин. Заводы, там фабрики, троллей, газеты, пароходы, армии это то, что сейчас говорят, что Пригожин начинал с того, что Принес еду Путину и французскому президенту. Давайте остановимся, значит, на есть вещи легендарные. Да? Как он стал кремлевским пилоном. А никто не знает. Я не думаю, что можно верить тем нашим коллегам, которые, которые делают вид, что знают, да? Это было давно. Это случилось. Да, и, и, и, и установившаяся легенде, когда он завелся этот пароход, какой там Риверхаус, по-моему даже не важно, вот, плавучий этот ресторан, и на этом плавучем ресторане ему довелось принимать Владимира Владимировича Путина, я не помню, с кем-то там, или с французским, Нет. или с финским руководителем, и в этот момент значит, Евгений Викторович не погнушался, как он говорит, лично подавать тарелку высоким особам, а накормили вкусно, и вот так вкусно он его накормил, и так хорошо подал тарелку, что Владимир Владимирович расчувствовался, значит, и фактически сделал его своим буфетчиком. Да? Так это не так? Были какие-нибудь другие пересечения? Мы не знаем. Мы знаем. Единственное, что можем сказать, что в 90-е годы, судя по той информации, которая есть, Евгений Викторович, хотя и занимал достаточно заметное место среди достаточно авторитетных бизнесменов скажем так, в Петербурге, Ну он сам говорил о своих непосредственных связях там, не знаю, с Михаилом Халовичем Мирилашвили, который, который, безусловно, являлся, является очень авторитетным бизнесменом, но вряд ли его вряд ли, он имел, вряд ли его можно было считать значит, фигурой, как-то совместимой с господином Путиным, тем более, когда господин Путин перешел на работу в Москву, да, там, ни малейших данных о каких-либо то либо их связях в то время просто не существует. Поведение Евгения Пригожина в предыдущие годы, вот пока он еще не стал настолько крупным Предпринимателям с такими разносторонними связями в текстах была информация о нападениях на блогеров и не только о таком агрессивном поведении по отношению к критикам. Опять-таки, если мы вспомним сочинскую историю с блогером, который взял синик, который пишется на английском, произносится, видимо, как угу. Я не думаю, что это… Я не вижу здесь нецензурного слова, да? кто видит. Ну. вот Он снимал какие-то ролики о том, как живет город Сочи, как плохо или хорошо что-то происходит. В основном плохо, да, вот здесь. Но абсолютно нейтральные ролики, в смысле, это, это, это не был какой-то трибун обличитель. Да? У него прошло количество просмотров, у него, естественно, были аккаунты там, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, еще где-то там в Инстаграме. Однажды в своем твиттере он позволил себе разместить карикатуру малоизвестного французского издания Лемонт не не малоизвестного, потому что на конце там Ти латинская, mm -hmm. то есть это не тот Лемонт, который Лемонт это Monde, в которой в крайне неприглядном виде, в очень неприглядном, действительно в крайне оскорбительном был изображен президент Российской Федерации. Блогер был замечен значит, в Сочи, в Сочинске, из Петербурга. Туда выехала аж целая группа людей, которая вела за ним наружное наблюдение, выясняла его распорядок, пути и так далее. Фотографии этого наружного наблюдения вот они, они существуют. Ну, когда это было выяснено, туда поехали двое других людей. Которые под предлогом приобретения запчастей, которые автозапчастей, которыми этот блогер торговал, где-то там, где-то там встретились, ну и все, сломали ключицу железным прутом, объяснили, как жить правильно. На следующий день все аккаунты, где только можно, у этого блогера, были выпилены из сети, им, им самим же до сих пор он не присутствует нигде в социальных сетях и не хочет говорить о том, что было много лет назад. Он, кстати говоря, присутствовал на том известном ресурсе хуис Who mm -hmm. Кстати говоря, он был зачеркнут, по-моему, на нем как исполненный даже. То есть тоже ресурс, который, как доказало расследование наше тогда, связано, ну, администрировалось с IP-адресов, арендованных вот этой фабрикой троллей. Я не помню, как уж она называлась, агентство интернет исследование интернет-исследование для очередная реинкарнация. Вот. Опять-таки, это 2016 год, уже да, позже Петербург, когда там размещались вот эти фотографии, после чего эти… Я даже не скажу, что это были какие-то блогеры активные. Кто-то из них был избит битвы подъезда, у кого-то сгорела машина и так далее. Все эти действия, слежка, избиение в Сочи, избиение здесь, они через исполнителей ведут так или иначе к пригожину? Доказать. Если бы. Нет, подождите, если бы, Роман, если бы я мог доказать, что господин Пригожин поручил. А я не говорю, что а, Пригожин а, не а, спрашивай ответственности а за это Пригожин. А, я, Пригожин". я говорю, нет, ведут я туда какие-то пригор... нити. Если бы я мог доказать, что господин Пригожин получил, поручил избить блогера в Сочи, да, я бы так сказал. Я, так сказать, не могу. Я могу сказать, что я располагаю фотографиями наружного наблюдения да, за этим блогером, представленные мне господином Михайловым. Андреем Леонидовичем, о нем несколько позже. Я располагаю показаниями человека, господина Амельченко, который вместе со своим знакомым господином Гладиенко выезжал в Сочи и проводил беседу с этим блогером. Да? И это подтверждается в том числе документальными свидетельствами там, их поездки, что эта поездка осуществлялась. Я располагаю словами господина Михайлова, который говорит, что в тот период он работал непосредственно на господина Пригожина. Но опять-таки, если мы говорим про насилие, ну мы можем вспомнить самый, конечно, какой-то не самый дикий и странный случай это нападение на господина Мухова. Угу. Вот. Опять-таки, личность человека, который воткнул шприц господину Мухову в бедро. Установлено документально. Что в шприце было? Что было в шприце, мы не знаем, да? Но вот и вот, вот есть этот человек, который тоже, в свою очередь, при странных обстоятельствах умер. Это никому на не интересно. Когда я говорю никому, я имею в виду государственные органы, прежде всего правоохранительные. Да? Точно так же, как нападение на нападение господина Мухова. Я не знаю. Вот еще недавно, по-моему, я не знаю, продолжает ли там, продолжается ли там битва за попытку возбуждения уголовного дела. Но, по-моему, возбуждение уголовного дела неоднократно было отказано. Равно как и смерть самого нападавшего тоже, значит, никому не интересно. Ну, правда, сам нападавший кремирован, так что... Сейчас с той же компанией примерно связывают нападение на на оппозиционных политиков но это происходит естественно не с такой степенью насилие обливание помоями попытки нанести какие-то удары но более лайтовые версии уже эти нападения происходят, чем а вот э, в середине 10 вот опять таки считаю, считаю ли я что к этому могут быть можно могут быть Причастные люди, связанные значит, со структурами господина Прикожина. Ну да, считаю, что могут быть. Но вот в отличие от тех случаев, о которых я говорил, да, здесь у меня нет прямых каких-то сведений. Ну, просто не знаю. Если, там, если я говорю про Сочи, если я говорю про Псков, где погиб местный блогер, да там если я говорю про господина Мохова, если я говорю про петербургских. Вот, сетевых активистов, которые были там избиты в 2016 году. Там, вот Если я, когда говорю про эту историю, говорю, да, здесь я усматриваю такую ищикую связь с структурами Евгения Викторовича Пригожина, то вот там ее просто нет. Не значит, что ее нет. Это не значит, что эта связь отсутствует, да? но просто она мне неизвестна. И, и, и, и, и логика действий, да, значит, некая... идеология и практика, она абсолютно э, та же. Вот если мы говорим о гибели журналистов в Центральноафриканской Республике, вот там, вот там, вот, вот, вот там значит, уши торчат просто вот этих вот компаний господина Пригожина, просто вот, вот, очень сильно. Да, там. И там можно говорить, что если даже не они это сами сделали, то они точно были в курсе. Структуры, которые так или иначе связываются с Евгением Пригожиным, сейчас активно топят за избрание Александра Беглова можно ли предположить, понятное дело, что, когда мы говорим про этого человека, то очень много мы можем только предположить, что господину Пригожину что-то обещано. И, исходя из того немного, что доносится о каких-то личных качествах Евгения Викторовича Пригожина, да, и здесь я сейчас опять-таки говорю, я говорю очень предположительно, и, и могу ошибаться, но из того, что я о нем, я могу предположить, что он Делает это без предварительной договоренности. Может, может себе позволить делать это даже без предварительной договоренности. Грубо говоря, навязывает свои услуги, которые выглядят не очень качественными. Какая разница? Это, это, это опять-таки история с 90-х, да. Но ребята уж работали надо заплатить. И, и Естественно, я далеко от мысли, что кто-то у кого-то спросит что-то жирными деньгами. Такая мысль мне в голову даже не приходила. Но тем не менее, ну, ребята же работали. А муниципальные выборы на Васильевском острове тоже много связано с Пригожным. Ну почему почему в том числе какой-нибудь такой локальный проект не, мог быть, не, может, не может быть реализован? Тем более что на Васильевском острове сосредоточен достаточно большой имущественный комплекс недвижимости принадлежащих Господину пригорнули структура, господину Пригорну, или ему через его структуры, да, включая фактически целый квартал, там, где расположена квартира Конкорда, дом Трезини и так далее, и так далее, и так далее там в тоже достаточно далеко. Так же, как иные офисные помещения и в офисных центрах, и в отдельных зданиях, то есть на и ресторан. То есть на Васливском острове у него достаточно... Большой такой комплекс. Видимо, там давние связи с местной, и с местной властью, и с местной правоохраной. Почему нет? Почему еще не добавить муниципалов? Так чисто для комфорта. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с господином Пригожиным дальше, какие будут его действия, и куда будет стремиться его империя в случае победы господина Педлова. Спасибо, Денис Конечно. Денис Коротков, журналист, журналист-расследователь, автор многих расследований, в гостях УСП ВИПСБ. Ну и на финал нельзя не вернуться к Александру, нашему Беглову. Квартирный вопрос, может, он испортит амбиции человека, которого никак нельзя допускать до губернаторского руля. Несколько дней назад Алексей Навальный обнаружил у Александра Беглова квартиру класса «Делюкс» в Москве. 150-метровую квартиру в Москве в казарменном переулке. Это Покровка, самый центр. Что ж такое происходит? Давайте срочно посмотрим. Навальный оценил жилье в 150 миллионов рублей. В штабе Беглова ответили, дед купил квартиру на стадии строительства в 2005-м за 16 миллионов. Но это очень похоже на очередное вранье. Даже в 2005-м, даже на стадии строительства, таких цен быть не могло. Если ему продали жилплощадь за эти деньги, это, вероятно, взятка. Итак, внимание, вопрос. Где ты взяла остальные бабки? В выписке, которую достал Навальный, указана дата регистрации права 2013 год. Но вплоть до этого года, 2019, то есть за 2018, Беглов не указывал квартиру площадью 150,6 квадратных метров в своей декларации. Во многих странах это стало бы поводом для серьезного уголовного расследования. Все-таки Беглов не один десятых лет на госслужбе. А у нас для него расчищают поле. Одних политиков не пускают составлять ему конкуренцию. Другим приходится сниматься с выборов после разговора с замглавой администрации президента. Карты так У нас этого не вполне здорового человека протаскивают в губернаторы, несмотря ни на что. И делают все, чтобы вы не пошли на выборы и не проголосовали за кого-то другого. Это значит, что надо прийти, несмотря ни на что. Лень, занятость, неприязнь к оставшимся кандидатам больше не являются отмазками. Мы расслабили булки и позволили устраивать у нас весь этот цирк. Пора их напрячь. За всех кроме беглова. За любого, кроме беглова на губернаторских. За умное голосование на муниципальных. Надо вынести всех этих подкидных дураков прочь. Каждый из вас может быть лидером мнений. Среди друзей, родных. Бабушка, которая хотела проголосовать за Бортко, Пусть услышит призыв самого Бортка. Нельзя упустить шанс изменить что-то к лучшему. До встречи.